Давай, оп, потихонечку... Тихо-тихо-тихо, убьёшь! Придавил меня! Ёжик, елки волки С другом надо быть осторожным, ёжик! А где весло? Бараш, у тебя гвозди есть? Я спрашиваю, у тебя гвозди есть? Это что такое? Гвозди! Крош сказал, чтобы я и тебе принес. Мало ли что, а ты без гвоздей. Привет, бараш! Я тут шел мимо. Дай, думаю, зайду, посижу тебе, поговорю. Конечно, конечно, проходи, садись, говори, не буду тебе мешать! Какой то он сегодня нервный. Так он же ими работает! Нервами! Это какое-то безумие! Совершенно нельзя побыть одному! Это же ненормально! Я имею право! В конце концов. Итак. Бара! Лично, судьба искусства делайте так чтобы я оказался в полном в полном одиночестве Остров? Необитаемый! Спасибо! Спасибо! Спасибо!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 Вперед! Отобрали! Так! Так! Отлично! Я открыт! В оборону кроме меня кто-нибудь будет возвращаться? Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Молодцы! Молодцы! Молодцы! Нас засуживают! Мой! Мой! Пас! Вперед! Мой-мой-мой-мой-мой-мой-мой! Навешивай! Мой! Мы опоздали. Он уже не дышит. Я дышу! Дышу! Вараж, ёлки-иголки! Да, да ты чего? Ты, ты меня ты чуть до не довёл! Вот я это лжу, пропал, потому что как провалился! Злок, сгрел, сгрел, сгрел, ну, там сгрел, ров, друзья не делают! Нет! Ты ты на, труп, думаешь, что за дела ты так опять таки. искать? А вы, случайно, мне не мерещитесь? Ну-ка, ёжик, ощипни меня! Ай! Больно же! Ну, ну ты сам попросил! все таки ты нервный какой-то, бараш. Тебе надо съездить куда-нибудь на каникулы! Отдохнешь, полежишь на песочке под пальмой Кругом будет море, кокосы, красота Имеешь право, бараш